Привет ребята, добро пожаловать на канал, на этой неделе было очень много каких-либо интересных ситуаций, поэтому в этом видео мы с вами все подробно разберем. Большинство сделок было открыто по инструменту АПТ, немного сделок было открыто по биткоину, в общем покажу вам самое интересное, покажу сколько на всем этом удалось заработать или же как обычно потерять. В конце видеоролика подведем с вами итоги этой недели, покажу сколько в целом удалось подсобрать. Давайте без лишней воды сразу переходить к делу, не забудьте только подписаться на канал, и оформить подписку на телеграм-канал, ведь там больше есть полезной информации и давайте переходить к делу. Первая сделка была открыта по инструменту АПТ, есть у нас какие-то локальные уровни сопротивления, в целом нету какого-то прям такого четкого уровня. Первый локальный уровень у нас был заколот, второй локальный тоже у нас был заколот и в целом как бы можно было ожидать еще и третьего, там четвертого закола. Но в целом эта монета у нас находилась в игре, после активного роста стала в консолидацию и рано или поздно у нас есть хороший выход из этой консолидации первую часть я кинул на активном стакане вторую часть я уже добавлялся непосредственно в уровень и собирался просто выходить руками В моменте я конечно потерял ленту смотрел просто на график вроде как кликал кнопку d но кликал кнопку f чтобы закрыться и потом когда я уже очухался полностью увидел стакан я уже прожал кнопку d и закрылся в этой позиции если бы я не тупил то на такой активной ленте можно было бы выйти прям максимально идеально как бы цел был этот ключ, Следующая сделка снова же была открыта по инструменту АПТ, ситуация аналогичная предыдущей, после активного роста у нас монета становится в консолидацию, есть локальные уровни сопротивления, однако в этот раз у нас уровни были максимально красивые, не такие запильные как в предыдущей, есть у нас первый локальный, второй локальный, эти уровни формируют каскад и в пробой этого каскада я и планировал заходить, первую часть я кинул на активности, вторую часть я кидал непосредственно в уровень, однако движение на уровне было каким-то распильным. Поэтому я просто решил выйти из этой позиции, хотя стоило все-таки немного пересидеть. Следующая сделка была аналогична предыдущим. Снова же по инструменту АПТ. После активного роста монета уходит на коррекцию и формирует своим одним касанием уровень сопротивления на круглом числе 20 долларов. Здесь у нас появляется активность в стакане. Я кликаю первую часть на активности. Две остальные части я уже добавляю в уровень и сижу, собственно, смотрю за лентой на вкате. Я полностью закрываю свою позицию. I get my mind Следующая сделка была отработана по инструменту биткоин, на истории мы с вами видим то, что у нас есть хорошие уровни поддержки на отметке 22 850, и этот каскад я как раз таки хотел отрабатывать, но тем не менее у нас в более локальной картине была еще одна похожая ситуация с локальными уровнями поддержки, такой некий каскад и в пробой этого каскада я и хотел заходить, однако изначально как бы не хотел, но из-за малого наличия каких-либо ситуаций я решил отработать тоже этот сетап, однако никакого движения здесь не пошло и на этой ситуации я отдал 225 долларов. Следующая сделка снова же была отработана по инструменту биткоин, как вы видите локальные уровни мы в конечном итоге пробили, но с таким вот распилом уровня можно было попробовать постоять, однако это не совсем моя система. Далее мы с вами видим то, что цена подходит к уровню 22.850, за которым я и наблюдал. Первую часть я поставил перед первым локальным уровнем, вторую часть уже непосредственно в уровень, часть лимитных заявок до отметки 22.800, потому что мало ли мы все могли заколоть и развернуться, поэтому я себе по страховал, ну и малую часть я оставил уже после данного уровня. Отработано все было замечательно, и чистыми удалось работать на этой сделке 451 доллар. Последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту АПТ, на этой сделке я заработал 531 доллар, хоть и зашел не на полный рабочий объем, как планировал. Первую часть я кликнул после того, как увидел, что локально мы начинаем разворачиваться, вторую часть кликнул на пробой наклонки, третью часть кликнул на активности, Четвертую часть я кликал на разъедание вот этой вот самой плотности, которая была на споте. Ну и последняя часть я уже добавлялся непосредственно перед уровнем. Эти отложки у меня немного убило, просквизило. Лимитные заявки на закрытие я поставил около 17 долларов и чуть ниже, потому что был прям очень красивый сетап. Его все видели и у меня было некое сомнение, что этот сетап все-таки могут как-то испортить. Хотел еще докликать на разъедание этой плотности, однако не успел, но во всяком случае, сделка была отработана неплохо плюс в конце удалось взять еще небольшой ножик небольшую заточку там буквально на 80-90 долларов Si pas manica mai Обычно в каждом видео я стараюсь разобрать каждую свою сделку. Однако в этот раз у меня было очень много открыт каких-то несистемных сделок по ПТ. Это попытка сбора волатильности, это попытка набраться заранее до пробоя. То есть я тоже постепенно стараюсь учиться, разбираться, где-то получается, где-то не получается. Поэтому я стараюсь кликать на активность и стараюсь все изучать тот самый стакан. Поэтому и есть много каких-то вот таких несистемных входов. Я показал вам самые интересные минуса, плюса были также вот здесь по биткоину, то что я старался там как-то кликать заранее, набираться заранее, однако не всегда это все красиво получается, вот вроде бы ты находишь неплохую точку, потом думаешь надо все-таки выйти, хотя это реально самая такая лучшая точка перед пробоем без сквизов там зайти в эту позицию, в общем вот такие вот результаты, за эту неделю удалось заработать 1964 доллара, однако неделя еще не закончена, есть сегодня ночь и завтра день, посмотрим что будет, в общем вот такие вот результаты, дневник я вам всегда Стараюсь показывать Сейчас уберу камеру Чтобы было все максимально хорошо видно Можно было конечно заработать намного больше Однако я немного в моменте тупил Где-то жадничал Где-то раздал на АПТ Там где можно было не раздавать Короче можно было взять намного больше Но что имеем то имеем Все таки учимся Хочу к бычьему рынку быть подкованным Потому что если все будут такие монеты На бычьем рынке как АПТ То все таки чему то АПТ меня да научит Всем ребята всего самого лучшего всего, всем удачи, добра, счастья мира и, как говорится, всем пока.